Если тебе нужен хороший антивирус с надежной защитой, который оказывает минимальное воздействие на производительность, при этом бдительно огораживает от сетевых угроз, Гризли протянет тянет тебе лохматую лапу содействия. Наличие игрового режима порадует геймеров, превосходная оптимизация для владельцев маломощных ПК, внушительный перечень специализированных версий представителей различных IT-областей, плюс 35 дней свободного тестирования по ссылке в описании. Всем привет, многие из вас поиграв в эти игры захотят стать хакерами, мы вас предупреждаем, так что смотрите сами, играть вам в эти игры или нет. И да парни, кто из вас станет хакером, нахакерите нам лям подписчиков. И не забывайте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. Открывая десятку Gunpoint. Это логический 2D-платформер с элементами стелса, в котором вам предстоит выступить в роли независимого шпиона. Впереди героя ждет ряд опасных миссий, на протяжении которых ему потребуется добывать ценную секретную информацию из тщательно охраняемых зданий. Используйте различные шпионские гаджеты для достижения поставленной цели и помните, что каждый уровень игры можно пройти по-разному. Девятое место. Скрипс это игра-песочница для программистов в жанре MMORTS с открытым исходным кодом, где ключевой механикой является программирование AI ваших юнитов. Управляя всеми аспектами полноценной стратегической игры, вы контролируете свою колонию путем написания JavaScript, работающего 24 на 7 в едином мире, наполненном другими игроками наряду с вами. Восьмое место. ApLink. Симулятор хакера, в котором ваши задачи будут заключаться во всевозможном взломе компьютерного оборудования, проникновение в локальные сети, кражи файлов и другой хакерской деятельности. Как не догадаться, начнете вы свой карьерный рост в роли хакера, работающего на корпорацию Uplink. За успешно выполненные задания вам будет начисляться определенное количество денег, которые, как нельзя кстати, понадобятся вам для улучшения компьютерного оборудования и приобретения нового программного обеспечения. Помните, что каждый новый гаджет повышает эффективность вашей работы, а значит и вашу репутацию, что в свою очередь ведет к росту цен на ваши услуги. На седьмом месте ТИС-100. Это безграничная игра, завязанная на программировании от Зактроникс, создателей Space Jam и Infinity Factory. Ваша задача в этой игре переписать поврежденные блоки кода, чтобы починить tis 100 и узнать все его секреты. О таком программировании вы и не мечтали, так что попробуйте. Шестое место. Реплика. Это интерактивная новелла, рассказанная с помощью мобильного телефона и социальных медиа. Вам выдали телефон неизвестного владельца, государство вынудило вас искать свидетельство терроризма, взламывая этот самый телефон, а затем изучать историю поиска и активность владельца в социальных сетях. Вы заглянете в чью-то личную жизнь с помощью мобильного телефона, и это настолько вас потрясет, что вы станете самым преданным патриотом страны пятое место orwell в этой игре вам предстоит следить за жизнями жителей города участвуя в правительственной программе безопасности orwell чтобы найти ответственного за серию террористических атак информацию о людях вы сможете черпать из разных источников прослушивать звонки читать личную электронную почту взламывать компьютеры изучать медицинские файлы и многое другое. Чтобы сохранить неприкосновенность частной жизни граждан, вам предстоит решать, какую часть информации передать органам правопорядка, а какую лучше оставить личной. Четвертое место. Хакнет. Это увлекательный хакерский симулятор с интерфейсом компьютерного терминала. Следуйте указаниям покойного хакера, чья смерть, вопреки репортажам в СМИ, была вовсе не случайной. Эта игра основана на настоящих командах из системы Unix, что создает атмосферу истинного, а не голливудского хакерства. Эта игра подарит вам незабываемые впечатления и покажет, каково это на самом деле взламывать межсетевую защиту. Третье место. Pony Island. Это напряженная игра с сложным обличием. Вы находитесь в чистилище внутри зловещего и неисправного игрового автомата, разработанного самим дьяволом. Дьявол не выносит, когда кто-то решает его головоломки и раскрывает его ненадежные программы. Вам понадобится нестандартное мышление для продвижения, через что вы будете крайне недовольны. Второе место. Landestin. Это кооперативный стел секшн в сеттинге 90-х, где каждый из персонажей выполняет во время миссии четко отведенную ему роль. Один игрок выступает в роли шпионки Кати Козловой, пока второй осуществляет хакерскую поддержку, управляя Марчином Симборский. В однопользовательском режиме пользователю нужно переключаться между персонажами для выполнения нужных действий. Ну и наконец-то первое место. Главными элементами в этой игре являются взлом и наблюдение. Протагонист игры может использовать любое устройство, связанное с центральной операционной системой города, CTOS, как оружие против него. Игрок может получить доступ к информации из CTOS на игровых персонажей, с которыми он сталкивается, включая информацию о демографии, здоровье и тому подобное. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, напишите комментарий, сделайте репост и поставьте лайк. Итак, на первом месте была серия игр Watch Dogs.